Всем привет, друзья! Сегодня поговорим о молодой, новой технологии, которая называется Header Hashgraph, которую называют еще убийцами блокчейна. Это распределенный реестр с очень высокой пропускной способностью. Также поговорим о их токене и посмотрим, стоит ли его покупать и сможем ли мы получить на нем большие иксы. Прежде всего, чтобы понять, что такое хешграф, нам нужно обратиться к статье, которую выпустил The Center уже давненько, еще в 2019 году. Здесь очень хорошо описано, что такое хешграф. А это более эффективная альтернатива блокчейна. Тоже распределенный реестр, но использующий совсем другой способ записи блоков. То есть вместо четкой последовательности блоков блокчейна, хешграф использует направленный ациклический граф, Direct Acyclic Graph, DEC, да, который называется, записывающий информацию нелинейно, без последовательной цепи блоков. На базе этой DEC уже действуют такие криптовалюты, как IOTA. Мы знаем, одна из топовых криптовалют, Byteball и Tangle. И благодаря этой технологии хешграф обещает все преимущества блокчейна, но без его недостатка в виде низкой пропускной способности и скорости транзакций. То есть хеджраф работает следующим образом. Смотрите, информация о транзакции отправляется двум случайным узлам, передающим их, в свою очередь, двум другим узлам. Итак, в экспоненте пока количество проинформированных нод не хватает для верификации транзакций. то том ноды обмениваются друг с другом только данными транзакциями, а не всей информацией сети. При этом информация хранится не в блоках, а в хэшах, поэтому все происходит гораздо-гораздо быстрее, чем в блокчейне. Также транзакции записываются в хронологическом порядке, можно отследить их даже историю. Вот, собственно, это и называется хэшграф, запись в порядке всех транзакций. Вы видите, вот Картинку – это наглядный пример. Слева у нас структура сети блокчейна и справа структура хэшграфа. То есть наглядным примером можете посмотреть, как работает слева блокчейн, запись блоков и хэшграф, запись порядка всех транзакций. И самое главное, чем же отличается от блокчейна сам хэшграф. Тут даже не важно, наверное, чем сильно отличается. Самое главное, какие преимущества да, есть хэшграфа. А это большая масштабируемость и скорость до 500 тысяч транзакций в секунду. И потенциально даже до миллиона. Чтобы вы понимали, например, у Visa 56 транзакций в секунду. А у сети Биткоин всего 3-4 на тот же период времени. Здесь чем большее количество участников в сети, тем выше его пропускная способность, а не наоборот. Также здесь не нужно проводить сложные и дорогостоящие вычисления для транзакций. Нет майнинга доказательства работы Proof of Work а значит, нет конкуренции между майнерами. Ну, такое, как искусственное замедление скорости, потребности дорастающим оборудованием и так далее. Практически отсутствует комиссия и устойчивая ДОС Батнетам и браудмауром. И что здесь самое интересное, к чему мы подходим, что код хешрафа запатентован, а значит, проекту не грозят форки. Это все хорошо, но мы понимаем, если он запатентован, значит, кто-то за проектом стоит. Этот кто-то, в любом числе какой-то человек, вот вы его видите. Мы знаем, за блокчейном никто не стоит, а вот здесь права и алгоритм принадлежат компании SWIRL с учредителем, директором развитию который является Bayrude. Собственно, этот математик, Лимон Байрд, который в 2016 году разработал и запатентовал этот же хэшграф. С марта по август 2018 года они провели ICO, собрались 124 Миллиона долларов, это, я считаю, немало. То есть мы понимаем, если есть хозяин, он как открыл, запатентовал, так же само можете и закрыть, и ну, продать свои технологии или еще чего-то, да? То есть мы понимаем, что если этим управляет, значит, это более интересно каким-то глобально большим корпорациям, каким-то предприятиям, особенности банкам, где все привыкли, все обо всех знать, где обязательная верификация, где обязательный тотальный контроль. Поэтому в любом случае эта технология, я думаю, найдет в этих секторах большое применение, а нам это только и надо. Потому что хорошие компании на самом деле инвестируют в Hedero Hashgraph. Вот если мы посмотрим здесь, вот Hedero прям принадлежит да, и управляется ведущими мировыми организациями, такими как Boeing, China Link Labs, LG, China Bank, Standard Bank, Deutsche Telekom, Dentons, ну и много-много других ведущих мировых организаций IBM, как вы видите, Google, то есть сами понимаете, что проект действительно интересен таким мастодонтом. То есть мы понимаем, что да, это не может ни в каком свете быть там каким-то убийцем блокчейна ни в коем случае, потому что блокчейн в первую очередь это за децентрализацию да, и то, что именно в хешграфе совсем априори не подходит ну, тем людям, которые собственно пользуется блокчейном и впредь блокчейн и создан именно для децентрализации, но никак не полной, до да, тотальному контролю, как создан вот этот хедера Но я считаю, и тот, и тот будет работать даже не как конкуренты, а просто вот, к примеру, как возьмите Apple и Samsung, там есть своя система iOS, там есть Android, все. Я считаю, это очень классно, что есть разные векторы направления, поэтому, я думаю, стоит обратить именно на этот проект внимание тоже. Мне нравится последний заголовок статьи. Конечно, Хайжраф не убьет блокчейн. Новая криптовалюта не убивает Биткоин. Почему же еще один распределенный реестр должен убить блокчейн? Ведь важны не только скорость, но и история проекта, его популярность, сообщество, инфраструктура. В любом случае, потенциальное преимущество хеджрафа делает ее очень интересным проектом, за которым стоит внимательно следить, ведь если хедера хеджраф – это будущее, то было бы обидно его пропустить. И вот это именно хорошая последняя строчка, потому что я не хочу этого пропустить, я буду наблюдать за этим проектом. И сейчас мы перейдем с вами и посмотрим, по какой цене он торгуется и по какой цене мы можем купить этот токен. Прежде всего… Хочу вам показать, что такое HBAR, что это за токен. То есть у него роль какая? Это собственная энергоэффективная криптовалюта, общедоступная сети HEDERA, да, о которой мы только что с вами говорили. И используется для работы децентрализованных приложений защиты сети от злоумышленников. Оно как выступает и сетевым топливом. Разработчики используют... Для оплаты сетевых услуг, таких как передача HBAR, управление взаимозаменяемыми и взаимозаменяемыми токенами, и ведение журнала данных. Для каждой транзакции, отправляемой в сеть, используется HBAR, чтобы компенсировать с этим узлом пропускную способность и вычисление хранилище. И также эта монетка используется и для защиты данной сети. Если мы перейдем на CoinMarketCap и запишем здесь хедера Hashgraph в поиске, забьем. Мы увидим, что сейчас торгуется по практически 21 центу и имеет 52 место в рейтинге CoinMarketCap, что я считаю очень даже неплохо с капитализацией 1,8 миллиарда. Здесь мы видим, что монетка торгуется с 2019 года, то есть практически 2 года. Где она торгуется, давайте посмотрим. Вот нажимаем Market и смотрим. Да, есть на нашей любимой бирже Binance, это классно, есть Huobi, Gate, Окекс, ну в общем вообще на всех топовых биржах монетка залистена. То есть это дает нам понять, что монетка действительно очень сильная и перспективная. Чтобы лучше разобрать график, нужно нам скорее всего пойти на трейдинг View. И что мы здесь видим на дневном графике? Видите, что практически два года она копилась в диапазоне от двух центов до 8%, И потом был выстрел и хороший рост аж на 45 центов. Сейчас у нее идет... Хорошая коррекция, как и всего в принципе, рынка криптовалют. Вот Коррекция на 60%, что довольно уже неплохо. И самая интересная цена, первая, которую я обозначил, это в районе от 14 до 15 центов. И я считаю, будет более вкусная цена, если туда цена, конечно, дойдет. И здесь может быть опять глобальное накопление именно... Цена 10-8 центов, как раз то, что здесь долго копилось и было пробито. Да? И где-то если она в район 10-8 центов будет падать, там я буду докупать на более уже большие суммы, чем сейчас. А сейчас я добавлю портфель. У меня есть э, экспериментальный портфель, криптокопилка называется. Я докидываю туда монетки там, э, на мелкие суммы, там по 50-100 по 100 долларов. На долгосрок от 3 до 5 лет, поэтому эту монетку я тоже себе... Прикуплю даже по этой цене, а уже буду ждать дальше более-менее хорошей точки входа в эту монетку и прикуплю ее также для долгосрока, потому что реально технология интересная. Монета, я считаю, очень даже перспективная. Ваше мнение я буду очень рад почитать в комментариях что вы думаете по этой монетке. Также в телеграм-канале, как всегда, я даю больше информации по тем или иным проектам, поэтому обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на YouTube канал. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.